третий урок. На этом уроке мы с вами пройдем Аль, частица Аль, которая заходит на имена и делает эти имена в определенное состояние. Также мы вспомним накира, что такое, и Маарифа. То есть накира это неопределенное состояние, и Маарифа это уже определенное состояние. Также хруфуль Хамария обязательно нужно пройти. И хуруф Ашамсия. Аш лунные и солнечные буквы. Бисминля. Аль. Харфум. Это харф, во-первых. Альф, аль это харф, харфу -та ариф. тариф. Таариф для определения. Для определения. То есть, есть слова в неопределенном состоянии. И для того, чтобы мы его поставили в определенное состояние какое-то слово, и для того чтобы мы поставили какое-то слово в определенное состояние, мы должны добавить аль частицу аль впереди. Например, бейтун какой-то дом. Какой-то дом неопределенный дом. Но когда я говорю «Аль-Байту», я уже выделяю из всей массы домов один конкретный дом, конкретизирую его вот этой частицей «Аль-Мазджиду». Какая «Мазджид» – непонятно. Но когда я говорю «Аль-Мазджиду», значит, об этом мы уже говорим или говорили до этого. Уже я его, вот это слово «Аль-Мазджиду», я уже его конкретизирую вот этой частицей аль. Какой-то карандаш. На столе у меня 10 карандашей. Но когда я говорю аль-калям, значит у меня уже речь до этого была уже про этот калям. Про него я уже рассказывал вам. И я говорю, вот этот аль-калям. Вот аль это уже харфута арифин. Харфута арифин, который ставит. Какую-то вещь, неопределенную, в определенное состоянии. Когда Аль заходит на имя, то Танвин уходит. Запомните. В своей основе сначала, например, вот было Байтун, был Танвин. Всегда вот так будет. В неопределенном состоянии должен быть Танвин на имени. Но если мы поставили Аль вперед, то Танвин уходит. Аль байту. Неправильно будет сказать Аль Байтун. Или неправильно будет сказать «байту». Понятно, да? Если он в непределённом, то он должен быть с Танвином. Если у него алиф-лям впереди стоит, то значит Танвин уходит, просто остается огласовка «фатха» или «касра» или «домма». Это уже в зависимости от положения слова в предложении. Танвину духу аль». То есть убирается Танвин, когда заходит аль. Примеры. Аль-Каляму Максурун. Видите, конкретный какой-то карандаш сломан. Аль-Бабу Мафтухун. Уже определенная дверь открытая. Какая-то уже конкретная дверь. Аль-Валяду Джалисун. Вот этот мальчик Джалисун, сидящий. Неправильные предложения. Аль-Калямун. То есть, Алиф, Лям и Танвин. Этого невозможно, такое не должно быть. Или халяму Просто вот слово каляму невозможно быть. Невозможно. Алюаляду джалисун. Алюаляду джалисун. То же самое. Танвин и алифлям не должны быть вместе. Аннакера. Значит, аннакера это шайонхайрумуайен. Вещь, которая не конкретная. Неконкретная, не обозначена она. То есть неизвестная вещь. Накера. Неопределенная. Это вещь неопределенная. Например, наху это например. наху, например, байтун, калямун, роджулюн. Бинтун. То есть вот это мы говорим: Байтун какой-то байт, или халям, или роджуль, какой-то мужчина, или какая-то дочка Бинтун. «Аль-Ма'рифа» это уже шайун муайяну» – определенная вещь. «Аль-Ма'рифа» это уже вещь определенная и конкретная. Например, «наху» – например, «аль-байту», «аль-каламу», «ар-раджулю», аль «аль-бинту». «Байтун» – «яшмалю кулля аль-буют» – охватывает все дома. «Валайса байтан муайяна» – и не является каким-то конкретным определенным домом. А когда мы говорим уже аль-байту, ядуля аля байтин муайянин». То есть уже тогда это указывает на дом уже определенный безатихи. То есть безатихи своей сущностью. И еще у нас тема аль хуруф Аль-хамария, лунные буквы. Юнтакус-сукуну аля-лями. То есть, было, например, слово «камар». Перед ним мы поставили «аль». Перед ним мы поставили «аль». И вот, так как буква «кав» – это лунная буква, их 14 букв. Сейчас мы пройдем эти буквы. Если перед какой-то одной из этих букв ставится «аль», то «лям» читаем мы с суккуном. «Аль-камару». «Аль-камару». «Аль-хуруфу» аль камари Здесь юнтаку сукун Читается сукун над лямом. Произносится. Аль-Аль-Камару. аль А у солнечных букв. Аль-Хуруф У них не читается сукун. У них. ла юнтаку сукуну ла юнтаку сукун Алями, ля сукун Не читается сукун над лямом. Уатуда шадда. Однако ставится шадда над харф над буквой, которая после этого ляма приходит. Было шамсун, так как ш, шин комари, солнечная буква шамсия, значит, лям мы здесь не читаем. А «шин» мы удваиваем. Получается «ащамсу». «Аль-шамсу» неправильно. «Аль-шамсу» неправильно. Здесь нужно прочитать «ащамсу». «Лям» мы не читаем, но зато удваиваем букву «шин». Давайте же посмотрим, какие буквы есть солнечные, а какие есть лунные. Итак, лунные буквы. Их 14. «Алиф», «Ба», «Джим». Хамза. Хамза, ба, джим, ха, ха, айн, гайн, фа, коф, кеф, мим, вау, ха, я. А теперь солнечные буквы. Та, са, даль, даль, ра, зай, син, шин, сад, дод, то, ло, лям, нун. Аль-хуруфу шамсия. Первое ⁇ та атаджиру, торговец. Второе ⁇ са астаубу, одежда. Третье ⁇ даль адику, петух. Четвертое ⁇ даль адагабу, а золото. Пятое ⁇ ра араджулю, мужчина. Шестое ⁇ зай а захрату, цветок. Седьмое ⁇ син асамаку, рыба. Восьмое ⁇ шин а шамсу. Девятое. Солнце. Девятое. Сод. Ассадру. Грудь. Десятое. Дод Аддайфу. Кость. Одиннадцатое. То. от толибу Студент. 12. Ло. Аллогу. спина 13. Лям. Алляхму. Мясо. Четырнадцатое. Нун. Аннаджму. Звезда. Вот это все называется буквы Шамсия. Значит, нужно их запомнить. И понимать, что если перед ними придет Аль, то Лям мы не читаем, а удваиваем эту букву Шамсия, которая приходит после Лям. Давайте теперь Камария пройдем. Камария. Мы здесь уже читаем Лям с Сукуном. Хуруфу Камария. Аль-Хуруфу Камарияту. Гамза. Аль-Абу. Ба. Аль-Бабу. Третье. Джим Аль-Джаннату, Рай или Сад. Четвертое. Ха-аль-Хеймару. Первое. Гамза Аль-Абу. Отец. Второе. ба, аль бабу Дверь. Третье. Джим Аль-Джаннату, Сад. Четвертое. Ха Аль-Хеймару. Осел. Пятое. Ха. Аль-Хубзу – хлеб. Шестое – Айн. Аль-Айну глаз. Седьмое – Гайн. Аль-Гада – обед. Восьмое – Фа. рот. Девятое – кав Аль-Камар камару луна. 10. Каф. Аль-Кальбу – собака. Одиннадцатое – Мим. Аль-Мау – вода. Двенадцатое – Аль-Вау. Аль-Валяду – мальчик. Тринадцатое – Га. Аль-Гавау – воздух. Четырнадцатое – Я – Аль-Яду – рука. Вот так. Значит, это у нас буквы Камария. И если перед ними придет Аль, то Лям мы читаем с суконом. бихамдик. хамдик. Ашхаду аля илляха илля анта. астагфирука, рука. Ватубу иляйка.